Пять, десять, двадцать иксов. Вот сколько могут дать монеты, которые я тебе предлагаю в этом видео. Эти монеты заряжены на то, чтобы взорваться в начале следующего года, а может быть даже раньше. И если ты не будешь спешить, уделишь внимание не только списку монет, которые я тебе дам, но и тому, о чем мы будем еще говорить, кроме этого, скорее всего твои позиции будут в плюсе. И конечно же, ты будешь от этого в восторге, но слышишь ли ты восторг в моем голосе? В чем же причина? Меня съедает депрессия, потому что я просто не знаю, что еще может меня порадовать. Я сделал десятки, сотни иксов под конец этого года. И это происходит на такой постоянной основе, что я просто больше ничего не чувствую. Гала, мы поймали этот памп. Сэндбокс мы купили вообще в первых рядах. Аваланч мы покупали за 30 долларов. Хромия дала нам уже 4 икса буквально за несколько дней. Биткоин мы покупали его за 3000, 4000, 5000 долларов. Эфириум мы брали его за 150 долларов. И сегодня все просто замечательно. Все они дали большие иксы. Я не люблю хвастаться. И ты это знаешь. Я никогда не показывал свои цифры. Я настолько Скромный человек, чтобы ты понимал, я до сих пор езжу на десятилетней машине, у которой помят бампер и живу в доме, который ничем не может зацепить посторонние взгляды. У меня одни джинсы на каждый день и три футболки. При этом эти иксы, что дала мне криптовалюта в конце этого года, настолько катастрофически неприличны, что я просто уже ничего не чувствую, когда вижу очередные 10 иксов. Я все так же сижу в этом кресле и все так же снимаю очередное видео и всегда буду снимать видео, что заставляет мое сердце биться чаще сегодня. 100 тысяч просмотров за сутки, 100 тысяч просмотров за 5 дней и еще 100 тысяч просмотров за 3 недели. И соотношение лайк-дизлайк 98% на каждом из этих видео. 23 тысячи подписчиков за 30 дней. Единственное, что мне принесет еще больше восторга, это миллион подписчиков и золотая кнопка. Поэтому прямо сейчас подпишись на канал, обязательно нажми колокольчик, чтобы первым узнавать о самых сочных монетах до того, как это видео посмотрит 100 тысяч человек. Поставь лайки, напиши комментарий, максимальная активность помогает каналу расти. Ну а меня это очень радует, это пожалуй единственное, что меня вообще радует сейчас. Ну а я приближаюсь ближе к микрофон и начинаю поиск новых классных альткоинов которые дадут конкретно тебе такие жирные иксы что в этот новый год ты покажешь их своим близким своим родственникам и скажешь я только что изменил жизни всей нашей родовой линии я только что стал первым долларовым миллионером в нашей семье поехали Давай начнем с того, что может случиться на рынке, а затем перейдем к альткоинам в порядке от уже достаточно толстых по рыночной капитализации до мелкокалиберных, а затем до супер недооцененных, чья капитализация составляет несколько миллионов долларов. После этого всего мы поговорим про три монеты, которые еще даже не торгуются, и именно поэтому их ранее инвесторы могут получить самый большой Push. Итак, биткоин. На него нужно обращать свое внимание, как только ты приходишь на этот рынок. Ведь он дирижер всего этого криптовалютного хаоса. Если биткоин падает, в большинстве случаев мы за это платим. Лишь несколько криптокатегорий в этом году плюют на падение биткоина. Это токены метавселенной, игровые токены и NFT. Итак, если биткоин сейчас продолжит падать, большинство альткоинов будут в беде. А он может еще упасть. Просто посмотри на вот это последнее достижение вершины биткоином в мае этого года для продолжения роста что мы хотим видеть какие движения нам необходимы сначала биткоин растет вверх затем мы видим коррекцию после которой биткоин также быстро и резко растет вверх это движение должно быть масштабным это означает что покупатели на рынке согласны покупать биткоин еще дороже чем он был на этой вершине до этого падения потенциально намек на продолжение роста если же после роста и коррекции биткоин отрастает вот таким небольшим неуверенным движением, которое даже не достигает пика предыдущего, это уже плохой знак. Это сигнал того, что покупатель откупает это падение неохотно. Он не хочет платить такие цены за биткоин на данный момент. Потенциально намек на продолжение падения. Мы видели это падение здесь. Если мы посмотрим на движение биткоина сейчас, мы видели вот такой большой взлет биткоина, затем коррекцию и вот этот небольшой неуверенный отскок не слишком вдохновляет не так ли может быть еще просадка так как покупатель был здесь слаб он не хотел платить больше тебе могут не понравиться такие слова ну и в принципе заслуженно но это то что я думаю сейчас по биткоину и это не обязательно должно оправдаться с другой стороны я вообще не понимаю потенциальных распродаж биткоина посмотри что творится с ценами что происходит с экономикой что творит инфляция не нет никаких причин в панике продавать биткоин и наоборот есть куча причин в панике его покупать. Даже не знаю, что должно стать причиной панической распродажи биткоина. По моему мнению, только дурак может избавляться от биткоина тогда, когда фиатная валюта обесценивается с каждым месяцем, а ее денежное предложение раздулось на 40% в год. Теперь перейдем к самым, можно сказать, менее рискованным альткоинам, но которые уже достаточно толстые. Итак, Самый рискованный альткоин из представленных мною уже жирных монет это Avalanche. Я думаю, Avalanche собирается повторить все то, что сделала Solana. Avalanche уже более развит, чем Polkadot, и поэтому я думаю, что он может обогнать его по рыночной капитализации. Он обойдет Dogecoin, USD Coin, Polkadot, XRP, Cardano и разместится сразу же после Solana. Я реально оцениваю потенциал Avalanche приблизительно в 60 миллиардов долларов. Это приведет его курс где-то к 270 или 300 долларам за... За монету если мы разделим 60 миллиардов долларов на его доступное предложение монет в 220 миллионов монет Аваланч уже легко доступен, в том числе и крупным покупателям, так как торгуется на Coinbase и Binance. Да, его уже неплохо пропампили. Но еще раз, на примере Саланы: Если на булране протоколы первого уровня так пампятся, они не остановятся, пока не закончится булран. Если хочешь купить их, наиболее выгодно жди вот этих коррекций, как вот здесь или вот здесь. Я держу Аваланч, начиная с 30 долларов. Приблизительно вот здесь я его покупаю когда увидел, что он пытается достичь нового исторического пика. Я уже вывел то, что вложил в него, остальное буду держать до конца этого буллрана. Моя цель для Аваланча 270-300 долларов, и мы, думаю, ее достигнем. Второй достаточно крупный альткоин – это полигон, у которого рыночная капитализация 11 миллиардов долларов. Вот на него я тоже заглядываюсь, хотя он мне еще иксы не принес, наоборот. Я его купил за 2 доллара и пока что сижу в минусе. Почему полигон? Потому что он является неотъемлемой частью экосистемы эфириума. Он стремится повысить масштабируемость эфириума и стоимость его транзакций. Эфириум в этом был ранее. продолжит пампиться, безусловно, и скорее всего это отразится и на полигоне. Однако падения эфириума также будут тащить полигон вниз. Я думаю, что полигон сейчас недооценен, его капитализация легко может достичь 20 даже 30 миллиардов долларов, учитывая предложение Матика, при такой капитализации он должен стоить где-то 3,2 доллара и максимум 4,8 доллара. Итак, первые две монеты весьма консервативны, потому что уже и так достаточно крупные. Аваланч и полигон. Давай перейдем к среднекалиберным, которые по рыночной капитализации еще даже миллиарда долларов. Не имеют. И первая монета из этой категории РМРК. В узких кругах ее называют Ремарк. Ремарк это монета метавселенной на основе полка дота. Мы видим, что она уже немного выросла, но есть одна вещь, кроме того, что у нее всего лишь 10 миллионов монет и рыночная капитализация в 360 миллионов долларов, это то, что она становится слишком дефицитной на биржах. Два дня назад монета Ремарк заключила партнерство с BitCountry. Что такое BitCountry? BitCountry это компания, которая помогает контент-мейкерам создавать собственные игры, NFT, метавселенные и так далее. Это достаточно важное партнерство в рамках NFT и метавселенной. Но нас интересует то, что BitCountry поддержит NFT на базе Ремарка. Что это значит? А то, что Ремарк будет использоваться для продажи земли в этих метавселенных, которые будут создаваться контент-мейкерами в биткантри. Поэтому Ремарк в ближайшее время будет испытывать дефицит предложения монет. А значит, я не зря думаю, что Ремарк легко сделает рыночную капитализацию в 3 миллиарда долларов, а его цена при этом может достичь 100 долларов. Следующий альткоин это Мун Ривер и сразу же прошу не пугаться его высокой стоимости почти 400 долларов. Нам Нужно смотреть не на цену, нам нужно смотреть на рыночную капитализацию и предложение. Об этом мы говорили уже множество раз. Мы видим, что рыночная капитализация Мунривера всего лишь 800 миллионов долларов, а его доступное предложение 2,4 миллиона монет. Вот почему он такой дорогой. Потому что его просто-напросто мало. Что мне нравится в этой монете? Что у нее толком не было больших пампов цены, кроме как после листинга. Мы видим, что она находится в вот таком каком-то диапазоне. Если ты пропустил Салану, покупай Аваланч. Если ты пропустил Аваланч, покупай Мунривер. Мунривер последует примеру Аваланча. Что такое Мунривер? Фактически, Мунривер это Эфириум 2.0. Да? Эфир никак не может запустить свой, а Мунривер это уже работающий Эфириум 2.0. Думаю, он легко наберет около 5 миллиардов долларов капитализации, что его предложение всего 2,4 миллиона монет на сегодня при капитализации в 5 миллиардов долларов его цена может достигать 2000 долларов кстати сейчас интересная ситуация с мун так также как и ремарк он переживает шок предложения почему потому что многие жалуются на то что не могут вывести его с биржа биржи приостанавливают выводы потому что у них просто нет достаточного количества монет мунривера наблюдается шок его предложения похожий на тот что что мы видим с ремарком. По крайней мере, я это так понимаю своим деградирующим мозгом. Пожалуй, Moonriver я держать буду следующие три месяца точно. Теперь мы переходим к игровым токенам, на которые стоит обратить свое внимание сейчас. Начнем с более жирных, а закончим с супер недооцененными. Ради них ты перешел к просмотру этого видео, я уверен. Хорошо, что я оставил тебе тайм-коды в описании, и ты можешь сэкономить кучу времени, перейдя сразу к тому разделу, который тебя интересует. Но все же я рекомендую посмотреть все видео, здесь очень много полезной информации, которая тебе необходима прежде чем инвестировать в любой из токенов. Почему игровые токены так интересуют меня? Потому что по сравнению с другими криптоиндустриями, потому что по сравнению с другими криптоиндустриями они совсем маленькие. Всего лишь на всего 43 миллиарда долларов рыночная капитализация всех игровых криптовалют. вообще. Я думаю, что однажды мы увидим здесь цифру в 1 триллион долларов. На это понадобится несколько лет точно. Наверное, где-то в 23 или 24 году это случится. То есть мы понимаем, что игровые токены сейчас это буквально до доисторические покупки. Настолько инвесторы в них супер ранние. Итак, X Infinity, Decentraland Mana, Sandbox, первая тройка лидеров. Возможно, они вырастут еще больше. Понятия не имею, если честно. Ведь, по моему мнению, на данный момент они уже слишком переоценены. Моя цель в игровых криптовалютах найти те игры, которые еще в самом своем начале еще не пампились. Так я нашел, например, Gallo. Вторая, Вторая моя цель – поиск которые в них инвестируют. Пойдем по списку от самых крупных до самых ранних. Итак, Ультра, как я уже говорил в нескольких видео, недооценена. Я думаю, ее рыночная капитализация вырастет до 2 миллиардов долларов. Учитывая, что она сейчас 400 миллионов долларов, это около 5 иксов. Ультра работает над созданием Стима для игровых криптовалют. Это будет мультиигровая площадка с собственным маркетплейсом. Ультра, скорее всего, в ближайшие 2-3 месяца может повторить то, что сделала Гала на этой неделе. Вот такой памп продемонстрировала. Я ожидаю от ультры чего-то похожего. Далее, Илювиум. Опять же, не пугайся этой цены. Предложение Илювиум всего лишь 642 тысячи монет. Поэтому при капитализации в 600 миллионов долларов и получается такая высокая цена. Но нас интересует именно рыночная капитализация, мы видим, что этот проект еще не вырос. Я думаю, и лювим получит такое же количество хайпа, какое в свое время получили Axie Infinity, Decentraland и Sandbox. Сейчас капитализация Илювиум 600 миллионов долларов. Учитывая, что Sandbox, Decentraland и Axie Infinity на пике дорастали до 5-8 миллиардов долларов, у Илювиума есть очень много места для роста. Я думаю, что он может легко оседлать 4-5-8 миллиардов долларов. Далее, несколько дней назад, по-моему, 19 ноября, если я не ошибаюсь, я покупал Vulcan Forged. Почему я это сделал? Я думаю, что он может повторить рост галла мы недавно видели. Что такое Vulcan Forged? Это студия, которая разрабатывает целый ряд вещей для игровой индустрии в криптовалюте. Они строят такую инфраструктуру, что я даже не успеваю за этим следить. Например, они запускают первую в истории децентрализованную биржу конкретно для игровых токенов. Ну и конечно же, на этой децентрализованной бирже будет использоваться их собственный токен Vulcan Forged. Скорее всего, эта биржа может стать лидером своей Сфере Да, будут появляться и другие, но это была первой. Этот DEX скорее всего будет лидером как в среди обычных децентрализованных бирж в обычной индустрии криптовалют. Так что Вулкан Forged я обязательно купил. Для него есть не только хайп, как у многих других игровых криптовалют, но и реальные способы использования, реальный фундаментал. Кстати, если ультра добьется своего, она будет такой же полезной, а не просто хайповой. Далее, D-Race, еще одна криптовалюта из метавселенной. Рыночная капитализация уже поменьше, 244 миллиона долларов. При этом, как мы видим, и предложение тоже маленькое, 34 миллиона монет. Почему я купил D-Race? Потому что я думаю, что ее рыночная капитализация легко может вырасти в два раза до 500 миллионов долларов. Как только люди начнут ее замечать и тратить на нее деньги. Почему они будут тратить на нее деньги? Потому что D-Race неразрывно связана с азартом, а люди ох как Казартные. Здесь можно даже поставить на скачки лошадей в метавселенной с помощью токена D-Race. Также они скоро запустят свой собственный NFT-маркетплейс, на котором можно будет покупать и продавать лошадей из этой же метавселенной. Очень-очень интересно. Переходим к еще более мелким альткоинам. CDFI также словил мое внимание. Я думаю, что он может вырасти до 15 долларов. Сейчас его капитализация всего лишь 190 миллионов долларов. Они делают множество интересных вещей, разрабатывают кучу игр, но что меня больше всего привлекло, это то, что они запускают ланчпулы в сферу игровых токенов. Вот, кстати, ланчпулы разных игровых токенов на CDFI, на них тоже можно обратить свое внимание. Мне, например, очень понравилась игра Age of Tanks и Mouse Hunt. Мне кажется, они могут стать достаточно популярными. Ланчпулы в сфере игровых токенов, можно сказать, находятся в состоянии чуть ли не рождения. Так что у CDFI есть шансы стать лидером ланчпулов в игровой сфере в криптовалюте. Ну а теперь мы переходим к супер недооцененным игровым токенам, которые еще не взрывались. Многие писали мне про IDO, мол, зачем их ждать? Покажи нам лучше токены, которые уже после IDO выросли и успели упасть. Ведь, как мы помним, как мы не раз говорили, после IDO токены покупать нельзя. Нужно подождать их коррекции и после этого уже покупать. Давай я покажу тебе несколько таких игровых токенов. Например, Chain Guardians. Он делает много Множество похожих вещей из тех, что делает cd о котором мы говорили только что. Можно сказать, это конкурент cd -Fi. Также они строят собственную игровую студию, собственные игры и вещи с ними связаны. Я думаю, что у Chain Guardians есть шансы получить капитализацию такую же, как у Vulcan Forged. Сейчас у них капитализация всего лишь 64 миллиона долларов, в то время как у Vulcan Forged 516 миллионов. То есть как минимум 10 иксов этот проект может дать. Редактор кстати, вот этот пример IDO. Мы видим, что после IDO цена Guardians очень быстро взлетела, но затем мы увидели вот эту большую коррекцию. Вот почему нельзя покупать токены сразу же после IDO. Нужно всегда подождать вот эту коррекцию. И после того, когда мы увидели признаки разворота, уже покупать. Сейчас тоже можно покупать. Следующий слишком недооцененный альткоин это Wonder Hero с рыночной капитализацией около 30 миллионов долларов. Мы видим здесь, похоже, картину после идиот произошел взлет цены а затем мы наблюдаем вот эту продолжающуюся коррекцию сейчас мне кажется он находится в идеальной точке для покупки в похожей ситуации находится и metawars как мы видим после идиот такой же взрыв цены затем коррекция и сейчас мне кажется тоже идеальная точка для покупки идеальный пример того как я ищу игровые токены для ранних инвестиций я помню эти комментарии вопросы о том как найти такие криптовалюты в начале. Ищешь монету, которая недавно пережила IDO, увидел вот такой памп, подожди коррекцию, купи. Получишь свои иксы. Опять же, я не говорю, что надо срочно бежать и покупать все монеты, которые я только что озвучил, просто потому что я это озвучил. И тем более не надо покупать на всю котлету, которая у тебя есть. Я говорю о тренде, который тебе поможет найти собственные криптовалюты для инвестиций в хороших точках для покупки. Посмотри, например, на Илювима, о котором мы сегодня говорим, вот так он выглядел в начале. После IDO мы наблюдали взлет цены от 40 долларов до 110, а потом падение цены до 30, даже 29 долларов. Была большая и жесткая коррекция после IDO. Что же потом сказали люди? Они сказали, видимо, проект умер. Но не совсем, посмотри, что произошло дальше. Взрыв его цены. Вот почему после IDO мы не покупаем, ждем коррекцию, покупаем и ловим вот такие пампы. Коррекция после IDO это идеальная возможность для покупки рискованная, конечно же, не 100% гарантированная, но все-таки идеальная. Итак, поговорили про самые недооцененные игровые монеты, на которые я обратил свое внимание. Теперь хочу поговорить про три проекта, которые вообще не торгуются, но чьи идеи будут в скором времени. Помним, мы покупаем на коррекции после запуска монеты. Это очень-очень важно. Первые два проекта я тебе уже освещал. Это Sidus The City of NFT Heroes. Я думаю, это будет большой игровой проект. Почему? Потому что хайп за ним стоит неимоверный. Огромное количество хайпа еще даже до того, как эта монета начала торговаться. Именно этот хайп и заставит ее взорваться. Покупаем эту монету после коррекции, которая последует после IDO. Далее, Манки Болл, о котором мы тоже с тобой говорили. Кстати говоря, его монеты можно получить абсолютно бесплатно, если выполнить ряд условий. Я ссылку в описании оставлю, если будет интересно, зайти посмотри. Манки начнет торговать. Уже 30 ноября. Не думаю, что тебя будет шанс купить его после запуска по нормальной цене, цена будет явно очень сильно раздута. Я буду только следить за ним после 30 ноября и ничего не делать. Я буду ждать большой коррекции для покупки. И наконец, третье IDO, новый, о котором мы с тобой еще не говорили. Он называется Догами. Это что-то вроде крипто Тамагочи. Ну и конечно же, какой-то Магочи без NFT собак. Да, это будут и нефти собаки, за которыми ты должен ухаживать, смотреть, чтобы они были накормлены, чтобы они были счастливы и чтобы они в конце концов не умерли. Я думаю, это идеально клеится вместе и что-то из этого точно должно получиться. Поэтому тоже буду покупать эту монету на коррекции после IDO. Вот на что я смотрю сейчас, ребята. Если биткоин под конец года не выкинет нам подставу и не обвалится, то нас ожидает просто взрывной декабрь и январь. Для всех этих криптовалют что я назвал но опять же это не финансовый совет а скорее мой воспаленный бред однако я рад что ты его посмотрел и скорее всего даже поставил лайк ведь хотя бы что-то полезное я тебе сегодня рассказал большое тебе спасибо за твою поддержку меня зовут богатейший ди вот мой канал увидимся завтра точнее уже сегодня блин уже 5 часов утра сейчас выложу видео и пойду спать пока